iTunes является официальной утилитой для выполнения определенных действий с вашим iPhone и iPad, но в последнее время я начал замечать, что это не программа, а сплошное мучение какое-то. Музыку спокойно не закинешь, а воскресить устройство при возникновении каких-либо необъяснимых ошибок удается с большим трудом и то не всегда. Однако у меня есть для вас решение в виде годного софта от одних разработчиков. Сейчас я расскажу, поехали. Утилита TernoShare iCareFone объединяет в себе сразу несколько рабочих инструментов, вследствие чего программа становится похожа на некую лабораторию, которая готова прийти на помощь вашему устройству в непредвиденных ситуациях. С помощью данного приложения можно легко и просто как посмотреть файлы, имеющиеся на вашем смартфоне или планшете, так и импортировать новые с вашего компьютера. Теперь закинуть музычку в стандартное приложение на iOS вообще не проблема. Раз, два, три, хоп-хоп и все готово. Также если с вашим Устройством приключилась беда и iPhone Sync завис после обновления ПО на яблоке не включается или возникли какие-либо проблемы системного характера. iCareFone поможет вам создать резервную копию ваших файлов, а также попробовать воскресить ваш девайс. Утилита доступна для установки сразу на двух версиях OS для компьютеров на Windows и Mac. Имеется и ряд других особенностей и функций приложения, например, очистки устройства от кэша и мусора, а также ускорение планшета или смартфона компании Apple. К сожалению, это и несколько других опций доступны только в полной версии программы, однако я связался с разработчиками этой софтины и мы договорились провести конкурс на несколько промокодов для установки полной версии лучшей замены iTunes iCareFone. Помимо того, что я настоятельно рекомендую скачать эту и пару других утилит от разработчиков, всем и каждому у вас есть прекрасная возможность получить чудо под названием iCareFone на ваш компьютер абсолютно бесплатно. Условия розыгрыша крайне просты. Первое, подписаться на канал Apple Finder. Второе, поделиться этим роликом со своими друзьями, родственниками в социальных сетях. В одной, на выбор, где вы зарегистрированы. Это может быть ВКонтакте, Твиттер и может быть даже Инстаграм. Третье, в социальной сети, в которую вы зарегистрированы и в которую вы поделились видео анонсом конкурса от Apple Finder, вам необходимо подписаться на странице проекта. То есть, если вы сделали репост этого видео ВКонтакте на своей странице, то вы должны быть подписаны на сообщество канала Apple Finder ВКонтакте. Если вы сделали репост этого ролика в Инстаграме, то вы должны быть подписаны на аккаунт Apple Finder в Инстаграме. И четвертое, самое наипростейшее условие, заполните небольшую формочку, ссылку на которую я оставил в описании под этим роликом. Итоги розыгрыша мы подведем с вами ровно через неделю, в 21 час по московскому времени, в теплой, уютной домашней атмосфере, на прямой трансляции, которую будет проводить канал apple finder вы смотрели видео одноименного проекта меня зовут артем до скорого пока